Начать свой бизнес – это легко. Компания с мировым именем Faberlic и международный интернет-проект Faberlic Онлайн» приглашает вас к сотрудничеству. Мы предоставим вам готовую площадку для открытия собственного дела. Вам останется только его развивать. Если вы готовы работать и хотите зарабатывать, то это предложение для вас. Сегодня наш главный атрибут в работе – ноутбук и уютный диван, потому что продажами мы не занимаемся. Но зарабатываем при этом намного больше тех, кто до сих пор не раскусил безграничные возможности интернета. За что вам будут платить деньги? У всех возникает вопрос, откуда деньги, если мы ничего не продаем? Ответ очень простой. Мы пользуемся любимой продукцией по цене производителя сами, получаем за это подарки и скидки, и приглашаем делать то же самое от других. Отсюда и возникает товарооборот, за который компания платит нам деньги. После бесплатной регистрации каждый участник проекта «Фаберлик Онлайн» получает моментальную скидку на всю продукцию – 20% и возможность получать за все сделанные заказы подарки от компании. Участник проекта начинает приобретать в своем собственном интернет интернет-магазине Faberlic все то, что раньше покупал в магазине обычном, только намного дешевле. Гели для души, зубные пасты, шампуни и бальзамы, мыло, крема, стиральные порошки и моющие средства, одежду и обувь и многое-многое другое. Все то, чем мы привыкли пользоваться каждый день. То есть мы меняем свой привычный магазин, в который ходим каждый день, на свой собственный интернет-магазин Faberlic. Выгода здесь очевидна, ведь это шикарная экономия семейного бюджета. Никто не откажется от скидки в 20% и от подарков за сделанные покупки. Тем более, что ассортимент компании поражает своим разнообразием. «Фаберлик» – это 16 категорий продукции по четырем разным направлениям. Дом, красота, здоровье, одежда, и аксессуары. Это 5000 наименований продукции и более 1100 товаров в каждом каталоге. Итак, вы покупаете товар, товар покупают люди, которых вы привели в проект. Так формируется товарооборот вашей команды. У компании бы не было этого товарооборота, если бы не вы. Поэтому совершенно справедливо своей прибылью компания делится с вами. Чем больше покупок делает ваша команда, тем больше ваша зарплата. Другими словами, ваша цель – найти людей, которые так же, как и вы, хотят пользоваться продукцией компании «Фуберлик» и рекомендовать ее другим людям. Где искать людей? В интернете, конечно. С помощью интернета вы сможете приглашать свою команду людей из любого города, села, страны. Фаберлик сотрудничает с 46 странами мира. Представьте, сколько единомышленников и любителей нашей продукции вы сможете найти, какой шикарный товарооборот сможете создать. Как вы будете искать людей? Не переживайте, мы всему вас научим. Изобретать велосипед не надо. Вступив в проект, вы получаете эффективную и уже отлаженную систему работы и пройдете бесплатное онлайн-обучение с помощью видеоуроков и четких инструкций. Следуя им, вы сможете построить собственное дело с нуля, без вложений. Ваш наставник поведет вас буквально за руку вверх по лестнице успеха. И будьте уверены, что при вашем желании спонсор будет поднимать вас все выше и выше, потому что чем больше будете зарабатывать вы, тем больше будет и его доход. У командная работа. Вас поддержат не только вышестоящие директора, но и другие коллеги. В проекте Онлайн сегодня более 65 тысяч человек. Наш годовой прирост не 50, не 100, а 1200 процентов. Только вдумайтесь в эти цифры. На 1200 процентов увеличился товарооборот в нашем проекте за последний год. Причем мы вырастили более 140 директоров. Они получают белый легальный доход, никаких электронных кошельков и зарплат в конвертах. У них идет пенсионный и трудовой стаж. Делаются все налоговые отчисления. Зарплату они получают на свой расчетный счет в банке. Хотите знать, сколько сегодня зарабатывают бывшие домохозяйки и мамочки в декрете? Следующим директором можете стать и вы, и будьте уверены, что у вас это получится, потому что наша помощь в создании вашего бизнеса заключается не только в информационной поддержке, но и в оказании прямой помощи в формировании вашей команды. То есть пока вы учитесь, мы приводим в вашу команду найденных нами людей. Это позволит вам очень быстро выйти на большой и стабильный доход. Специально для этого разработана программа Турборост Плюс». В ней участвуют все, кто сделал свой первый личный заказ в течение суток после регистрации. Почему именно сутки? Потому что по уставу компании «Фаберлик» регистрировать людей можно только под человека, который активировал свой регистрационный номер первым заказом на минимальную сумму 800 рублей. А ждать активации вашего номера больше суток мы не можем. Это ведь все-таки турборост плюс. Давайте узнаем подробнее, что это за программа. Смотрите, вот это ваш наставник, он зарегистрировал вас. Вы активировали свой номер, а значит, следующего своего новичка ваш наставник может зарегистрировать под вас и таким образом развивать вашу первую веточку в глубину, регистрируя новичков друг под друга. В процессе обучения наверняка у вас тоже появятся ваши новички, которые также укрепят эту ветку. Таким образом и вы, и ваш наставник за короткий срок построите крепкую ветку, которая будет фундаментом вашего бизнеса. После того, как вы пройдете базовое обучение и будете готовить, Готовы сами стать наставником, вы сможете начать строить свою вторую веточку по такой же схеме, но уже в качестве наставника, помогая уже своим новым партнерам. Следуя нашим инструкциям, участвуя в программе «Турборост плюс», уже через 4-6 месяцев вы директор. Если же вы не оплатили свой первый заказ в течение суток, то в программе «Турбо Рост Плюс» вы уже не участвуете. Ваш наставник, не имея технической возможности начать регистрации под вас, вынужден будет отодвинуть вас в сторону и продолжить вести свою ветку уже без вас, с другими своими лидерами. Но бесплатное обучение и всевозможную информационную поддержку вы получите в любом случае, и в любом случае будете в нашей команде. Поэтому подумайте, что для вас лучше – сделать первый заказ в течение суток и пойти по ускоренному варианту развития бизнеса, или же развиваться медленнее. Не отстраивая свою структуру самостоятельно. Итак, если вы хотите зарабатывать, а главное, готовы работать, то пройдите бесплатную регистрацию в проекте «Фаберлик Онлайн». Для этого вышлите тому, кто дал вам это видео, свои данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения, город проживания, мобильный телефон и электронную почту. Мы желаем вам успешного старта и головокружительных побед. И не говорите, что вы попробуете, нужно не пробовать, а действовать. Только тогда будет результат.